всем привет недавно на наш рынок екатеринбурга с помпой зашел астраханский застройщик и в районе академический строит новый жилой комплекс под названием Амонсен. Два ролика на эту тему я с Павлом Репиным уже снял. Кто не видел, бегом по ссылочке и смотрим. Это очень интересно. Нигде еще пока информации про ЖК Амундсен нету, несмотря на море рекламы. Поэтому, ребята, все по ссылочке бежим смотреть. Ну а сегодня вы здесь, чтобы посмотреть разбор планировки из этого самого ЖК Амундсен. Сегодня разбираю двушку, точнее двушку с приставкой евро. Евро-двушка. Общей площадью 61 квадратный метр. Давайте посмотрим, как она выглядит, что нам предложит астраханский застройщик. Может быть, они уже наконец в планировке, так сказать, скажут новое слово. Поехали смотреть. Ребята! Прежде чем начать смотреть разбор этой квартиры, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и вы будете получать уведомления о следующих моих полезных видео. Возможно, вы там обнаружите ту самую квартиру, которая вам подойдет и, возможно, вы ее купите. Ну а сейчас приступаем. Первое. Давайте предположим, для кого эта квартира строилась, проектировалась, раз это двушка. Плюс кухня-гостиная, значит, мы можем предположить, что это квартира для семьи с одним ребенком. Мама, папа, ну и, допустим, вот симпатяшка, девчонка. То есть должна быть детская, спальня для родителей и общее пространство. Давайте смотреть, что тут получилось начну со входа традиционно то есть прихожая если мы посмотрим на прихожую то первое что бросается в глаза это гардероб все любят гардеробы и конечно это большой плюс дальше тут же из гардероба ванная комната и это не есть плюс потому что вход из прихожей второй не плюс это то что нету отдельного санузла а все-таки когда появляется семья то есть еще один дополнительный человечек желательно когда санузел отдельно ну просто-напросто представьте себе что кто-то занял санузел а вам нужно принять душ ну вот сидешь, сидишь и ждешь что называется или наоборот кто-то принимает душ а тебе срочно срочно прямо вот надо бежать приспичило так что не могу сказать что это какой-то супер положительный плюс этой квартире дальше идем у нас получается коридор из которого мы мы заходим в спальню и в детскую комнату и уже только потом в общее пространство я ребята всегда говорю что квартира должна строиться следующим образом Первое, мы попадаем в прихожее, Второе, мы попадаем в общее пространство, куда мы можем пригласить гостей. А уже дальше, это приватная зона. Уж простите, спальня и детская комната, это те места, куда мы бы не хотели заводить левых, как говорится, людей. И вообще, чтобы при открытых дверях они видели, что у меня кровать не заправлена. То есть, это тоже не очень есть хорошо. Общая комната. Что мне здесь не понравилось? Это то, что комната имеет вытянутую форму, да еще и неправильную. То есть мы имеем множество углов, и когда вы начнете заниматься оформительством этого пространства, вы столкнетесь со множеством проблем. У вас будут углы, углы, углы, загибы, перегибы, и оформлять это сложно. То есть здесь уже нужно приглашать профессионала, то есть дизайнера, который понимает и знает, как с этим работать. Что здесь еще не есть хорошо? То, что кухня находится в самом отдалении от окна. То есть у нас некий туннель с одним единственным окном с торца. И света будет банально не хватать там, где кухонный гарнитур и стол. Конечно же, для нашего уральского региона это огромный минус, ребята. Плюс здесь есть еще балконные перегородки с дверкой. То есть не вся стена будет прозрачная. Какая-то часть это глухая стена. Соответственно, попадание света и еще более ограничено в этой отдельно взятой комнате. Ну вот как-то так. Дальше, еще что не очень хорошо, это то, что детская находится прямо за стенкой от гостиной, то есть телевизор сразу за стенкой кровать, это значит, что звуки и вибрация сквозь эту стенку будут проникать в детскую. И если мы предположим, что здесь отдыхает маленький ребенок, которому нужно спать в 9 часов вечера, Ладно, полдесятого. Соответственно, голос, который раздается из телевизора, будет ему мешать. Вот такая вот история. Это тоже не есть хорошо. Но, в принципе, их можно поменять местами со спальней. А, то есть ребеночка туда подальше, а ближе к гостиной это спальня. Вот так вот будет более правильно. Еще один из минусов, то, что нет мастер спальни. Как только появляется семья, нужно сразу же думать о том, где и как, каким образом организовать мастер-спальню. Это когда у родителей есть своя гардеробная или шкаф, и своя ванная или э, санузел с душем. То есть это очень удобно, это ваш психологический комфорт. И я всегда про это говорю, с психологом недавно мы об этом говорили, можно по ссылочке интервью посмотреть, насколько это будет отражаться на э, вашем психологическом комфорте и вообще проживании в этой э, квартире если посмотреть по объемам по размерам комнат ну в целом неплохо если смотреть так сказать в общем контексте и в общей тенденции что сейчас на рынке происходит все-таки 60 квадратных метров двушка это очень и очень неплохо сейчас Такие мелочевки строят, что прямо уж аж прям страшно становится. А здесь вроде бы ничего. Так что, если здесь что-то подумать с планировкой и как-то поинтереснее, может быть, расположить, то, наверное, что-нибудь да, получится, дорогие друзья. Ну, в общем, я свои сомнения высказал по этому поводу. Как эта квартира может выглядеть, какие варианты здесь можно предложить, а их можно предложить, обращайтесь за консультацией всегда, пожалуйста. Правда, она платная. Но недорого. Так что, ребята, все для вас. Переходите там, где ссылки в описании. Там вы найдете, как можно заказать консультацию и перепланировку этой квартиры. Все для вас, дорогие мои. Ну а пока подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк. Да пребудет с вами Муза. Всем пока.